Значит, «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти случившихся в Московском государстве и в окрестных в сторонах иных». Значит, это 1703 год. И здесь написано на странице 63 из Ламберка «Января в седень из Украины есть вести, будто до Киевский по Цинскому в Казаков и в полон взял». Вот. Это пишется за 1703 год. В ваших же ведомостях, ваших, московского государства, ваши ведомости, это ваши источники, это Петр, Петр издавал такое. Вот Украина, собственно, даже здесь есть. Страница 38. По соединении Великой Польши с Малой Польшей и твоей разговор был с московским послом. И просили его, вельми, чтобы царь войско послал на Украину для усмирения казаков. И то он совершил обеща, э, обещать, будет речь посполитая, так дальше. Вот тоже Украина.